Так, всем привет. Вижу, есть люди. Ну, смотрите, я никогда не делал в Ютубе эти прямые эфиры, поэтому могут быть какие-то технические у меня сложности. Вот, заранее извиняюсь. Тема будет сегодня следующая. Я не буду, ну, сейчас расскажу в общем я не буду делать акцент на то как вам лучше в каком статусе пересекать границу куда в какую сторону и так далее я основные принципы скажу чтобы вы понимали что если вы будете ехать и вы не располагаете достаточными средствами чтобы проживать в той стране куда вы собираетесь выехать на время установленного военного положения да, на данный момент на данный момент это 30 дней то есть чтобы вы понимали что статус беженства беженца это ну то есть определенные ограничения у вас будут в этой стране и все зависит от той страны в которую вы собираетесь выехать мы сейчас не об этом а о том вообще кто может пересечь эту границу да в любом из направлений то есть пересекаете вы сначала границу украины вот а потом уже границу другого государства так вот я сейчас буду рассказывать о том как пересечь границу украины и какие есть нюансы ну, вот из того что дает офици, дают официальные источники и из того что есть в законодательстве потому что есть допустим уже два года живем в период карантина, так так вот на момент сегодняшний не требует ни зеленых этих паспортов, ни вакцинации, ни тестов ничего, то есть тут в этом плане послабление. Что касается женщины и детей, то убрали даже необходимость обязательного наличия реально удостоверенного согласия одного из родителей для того, чтобы пересекать границу. То есть мама с ребенком, с детьми может э, при наличии свидетельства о рождении, паспорта, даже не всегда, загранпаспорта. Но это в том случае, если как раз вы претендуете на получение статуса беженца. Э, то есть если у вас, допустим, нет необходимых документов, то облегчение применяется ну допустим нет заграничного паспорта без биометри... ну, он там не биометрический то есть по безвизу как вам, как лучше сказать то есть допустим вы можете ехать и получать статус беженца даже при наличии минимальных документов то есть просто паспорт гражданина Украины, просто просто свидетельство о рождении ребенка то есть тогда это работает а если вы просто едете по безвизу, тогда у вас нужен биометрический паспорт, тогда э, ну, сертификат, конечно, не будут требовать, но тогда уже э, более серьезные требования для документов и может быть даже подтверждение, э, ну, куда вы едете, будут спрашивать. То есть желательно нужно определиться, как, в каком статусе вы будете пересекать границу. Если у вас есть достаточно финансов для того, чтобы поехать или там кому-то пересидеть, тогда едьте просто по безвизу, как обычно. Если вы все-таки едете и понимаете, что у вас нет никаких перспектив, и вы будете в статусе беженца пере... ну, это время пересидеть, да, или там на будущее уже будете как-то на ту страну смотреть, то имейте в виду, что Статус беженца там имеет ряд ограничений, вплоть до того, что не разрешают работать. Вот, например, в Польше там вы будете получать пособие, но оно какое-то минимальное на человека около 20 злотых. Переведите там, сколько это в гривнах, ну это в день. Вот. Не знаю, насколько там будет хватать, на что. То есть, в общем, этот вариант для тех, у кого в принципе нет никакой другой возможности. Чтобы вы не подумали, что вы сейчас поедете, сейчас оформите статус беженца и будете там разгуливать свободно. Нет, то есть будут там ряд ограничений, Из, в разных странах по-разному я не буду сейчас говорить, что куда, потому что это не эта тема. В основном идет ряд вопросов возникает от мужской части скажем, населения, да? то есть сказали все, мужчин всех не, не выпускают это не совсем так да мужчин не выпускают в возрасте от 18 до 60 лет но есть исключения вот об этих исключениях я сейчас хочу рассказать вот объявили мобилизацию вот, война обязанных президент выдал указ о введении военного положения законом его утвердили и в этом указе идет речь о о мобилизации военнообязанных. Вот. Там первая волна и так далее. То есть есть люди, которые освобождаются от мобилизации. Есть закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. И в нем статья 23 вот, дает перечень случаев для мужчин, которые не подлежат мобилизации вот, и, ну, я сейчас их зачитаю, могу на украинском, могу на русском, то есть тут, это предлагаю вообще убрать все эти моменты, где-то часть я буду на украинском, где-то на русском, то есть тут я для того, чтобы быстрее и удобно донести информацию суть, не буду я сейчас все перечитывать, детально разъяснять, скажу, ну, вот сказал закон, статью 23 открываете, и там написано, кто не подлежит призову на военную службу во время мобилизации. Ищитесь, вот там это большой перечень, ну я, допустим, основные сейчас могу назвать, но чтобы этот ролик не был резиновый, лучше я какие-то вопросы отвечу, я предлагаю вам просто открыть, добавлю его в описание к этому видео, и вы посмотрите, подходите ли вы, есть ли у вас какие-то подтверждающие документы, которые подтверждают один из этих пунктов. Для того, чтобы потом при пересечении границы вы, ссылаясь на этот э, закон, вот на конкретный пункт, покажете документы, подтверждающие право ваше. Ну, не то, что право, а то есть вы не подлежите призыву, Поэтому хоть мобилизация, хоть военные, военное положение, хоть что. То есть это по вашему желанию. То есть если вы, ну, есть люди, которые объявили мобилизацию и все равно там может взять руки оружие и пошел то есть если вы не хотите не можете считаете что вы можете использовать это право используйте вас никто не будет обсуждать осуждать тем более ну это ваше право то есть тут не может никаких быть каких-то вещей которые могут там ставить под э, сомнение репутацию что вот там бросил уехал есть люди, мужчины, которым нужно вывести семью, в семье там несколько детей, одна женщина ну, с одним ребенком еще ладно, есть помочь вывести машина. То есть ну, есть такие случаи, когда просто не, нереально. И, может быть, я немножко затянул с этим видео, я особо не видел этой информации, хотя официальная пограничная служба рассылала там и по своим структурным подразделениям разъяснения, письмо о том что нужно ссылаться на, ну, то есть на эту статью как раз вот, для своих э, ну, для пограничников для того чтобы они обращали внимание вот. поэтому там на местах они уже знают об этом то есть изначально был вот этот вот барьер что все а оказалось что не все Ну в общем давайте пройдусь по некоторым пунктам более детально, можете открыть, там очень много, я все не буду озвучивать, это чтобы вы понимали, что здесь сейчас не все войдет. Так вот, э, ну, один из таких пунктов, это женщины и мужчины, у которых на содержании находятся трое и больше детей в возрасте до 18 лет. То есть, видите, неочевидный такой момент, но оказывается, что если у вас трое и больше детей, то вы не подлежите мобилизации, и вы можете ехать. То есть, в принципе... Только имеете подтверждающий документ, ну естественно, вот свидетельство о рождении, трое детей, они все с вами выезжаете. Вот исключение одно. Потом есть мужчины, которые самостоятельно воспитывают детей в возрасте до 18 лет. То есть ну, нет мамы, бывают такие случаи ну, по разным причинам. Один отец, он выезжает с ребенком, все, вот у него право, пожалуйста, он не подлежит мобилизации исключение едете выезжаете вот потом опять же мужчины женщины но я буду сейчас тут больше касается мужчин по женщинам ну такое вообще свобод зеленый коридор выезжайте и если действительно вы находитесь в городах где происходят военные действия то ну, это просто я рекомендую выехать если есть такая возможность вот. Потому что никто не знает, сколько это продлится и какие будут последствия. Вот. Так, мужчины, у которых на содержании: ну, то есть мужчины, у которых есть ребенок с инвалидностью, группа А до 18 лет. Мужчины и женщины, у которых на содержании есть дети с инвалидностью, которые имеют нарушение функции организма третьей четвертой ступени потом будь в какой категории любой категории 1 второй ступени то есть это тоже дает вам право мужчины и женщины на содержание которых пребывает полнолетний то есть совершеннолетний ребенок который у которого есть инвалидность первой, второй группы до достижения им 23 лет, усыновители, опекуны, попечители, приемные родители и так далее, на содержании которых дети-сироты есть. Ну я же говорю, этот список, эта статья, она очень обширная. Занятые постоянным присмотром за людьми, которые требуют соответствия до, к законодательству Украины, в случае э, отсутствия других лиц, которые могут осуществлять таки, такой уход. Ну, то есть, когда вы за кем-то присматриваете, вот. тоже это соответствующие документы, решения судов и так далее. То есть какие-то удостоверения. Все это берите с собой, потому что сейчас, ну, если вы с одной области перейдете в другую, там что-то возобновить будут с этим проблемы. Все, что у вас есть, берите документы. Вот. Э -э -э. Ну, относительно военной военнообязанностей, военнообязанных э, отдельных категорий э, я не буду говорить. Я тут вот такие неочевидные вещи назову, а так вы, в принципе, каждый можете открыть эту статью и посмотреть, может быть, у вас есть такое право, если есть желание. Э, например, вот не очевидно. Э, Здобувачи фаховые передвыщие и высшие ассистенты стажисты, аспиранты, докторанты, которые навчаються за денную або дуальную форму здобута, освіти. То есть даже такие вот неочевидные категории людей могут выехать. И тут и мужчины, и женщины. Вот. Ж... Мужчины и женщины, чьи близкие родственники, муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед и так далее, погибли или пропали без вести во время проведения террористической операции вот. то есть это вот в основном те люди которых вот погибли Да, но ты операция у нас проходила и проходит сейчас в другом немного формате на донецкой луганской области то есть вот неочевидный факт если у вас есть подтверждение этому тоже берете документы выезжаете вот. Работники предприятий, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антирецизной операции и погибли или пропали без вести. То есть из категории, то есть это из категории, это не то, что там те погибли или пропали. Это из этой категории, то есть погибли или пропали люди из числа. Вот. Из числа военнослужащих, то есть кто-то из военнослужащих, э, у какого-то мужчины, допустим, брат э, был военнослужащим и во время проведения антитрической операции пропал без вести или погиб. Есть документы, подтверждающие работу. Или он, допустим, этот брат или жена, или сестра была работником предприятий, которые привлекались к обеспечению проведения антитрической операции и погибли или пропали без вести. То есть вот этот вот список. И все это, опять же, по вашему желанию, вы можете отказаться от этого, ну, назовем это льготой, правом, и пойти все-таки или в территориальную оборону записаться, или тоже на военную службу. То есть это такое вот, э, ну, на ваш выбор э, абзац 4 и 8 части 2. Э, вот. То есть <coughs> в этих случаях исключается, а в абзаце 4, 8, части 2, вы можете ну, от, отказаться. То есть есть, когда стопроцентный отказ, а есть, когда вы сами можете самим определяете, используете вы право или нет. В общем, смотрите эту статью, применяйте. Если вам ну, это было полезно, я, конечно, был бы рад увидеть соответствующую реакцию в виде лайка. Я планирую провести, проводить такие видео на тему смежную с военным положением, вообще с военными действиями. На завтра я планирую провести вебинар вообще что такое э, военное положение, вот. какие права ограничиваются в этом случае, тот, ну, в этом режиме, который уже утвержден, установлен согласно указа. то есть пройтись конкретно поэтому если у вас есть какие-то вопросы вы можете к этому видео написать эти вопросы и я на следующий э э на следующий эфир завтра но я по времени наверное его проведу в 15.00 э так я планирую ну в связи с тем что моя основная деятельность я адвокат я предо ну, предоставляю информацию защищаю права людей поэтому я с вот своим долгом вижу на данный момент такую вот информационную пользу для людей в этот период. Поэтому чем больше для меня будет вопросов, тем я полезнее дам вам контент, предметно кому-то конкретно помогу, как в виде вот какой-то консультации, вот. Потому что ну иначе вы будете искать эту информацию можете не найти. Вот. Я решил для себя Каждый день, ну, в, в меру своей возможности, потому что пока есть интернет, пока есть электричество, пока можно, вот я, допустим, сейчас в офисе, занимался какими-то делами, есть время, и я его в это время решил выделить для тех, кто подписан на канал, для тех, кто будет подписываться, поэтому, ну, делитесь этим видео, будем, будем на связи. Всего хорошего.